Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о программе для обновления драйверов на компьютере. Этой программой я сам пользуюсь очень давно, она мне нравится. Программа называется Driver Booster. Он находится на самом верху рейтинга среди аналогичных сервисов и программ по обновлению драйверов на компьютере. Плюсы данной программы в том, что у нее огромная база данных, которая может обновить все устаревшие, неисправные, отсутствующие драйвера на вашем компьютере. Загружается устанавливается обновление одним нажатием кнопки мыши. Скачать эту программу вы можете по ссылке под этим видео. После того как вы ее скачали, давайте мы ее установим. Вот у нас открылось окно установки, нажимаем далее. Здесь мы ничего не отменяем, не меняем, нажимаем далее. Здесь у нас предложено. Папка установки, если вы хотите поменять, в папку установки нажимаете «Обзор», выбираете папку и нажимаете «Ок». Я ничего не меняю, оставляю все по умолчанию. Нажимаю «Установить». Вот начинается установка программы. Программа установилась, все готово, приятного пользования. Запустить программу сейчас. Нажимаем «Да». Вот так вот выглядит интерфейс этой программы. Для того, чтобы проверить драйвера, устарели они или нет, нажимаем кнопку «Пуск». Начинается тестирование системы. После того, как он протестировал систему, драйвер Booster выявил, что у меня на системе не установлены две программы и необходимо обновить один драйвер видеокарты. Для того, чтобы обновить видеодрайвер, нажимаете вот здесь вот галочку и нажимаете обновить. И обновление начнется. Давайте рассмотрим другие инструменты этой программы. Нажимаем вот сюда. Летящая ракета. И здесь мы видим, что мы можем ускорить наши игры путем отключения ненужных программ в нашем ПК. Нажимаем «Включить». Вот как вы видите, нажимаем «Подробности» и мы видим, что здесь у нас многое отключено. Также нам тут предлагается оптимизация системы, но для этого необходимо э, скачать вот эту программу. Закрываем. Также у нас присутствуют инструменты, такие как бэкап и восстановление, исправление ошибок устройства, исправить отсутствие звука. Это все не нужно, если у вас в этом проблем нет. Если какие-то возникли проблемы в компьютере, тогда вы можете зайти, нажать и проверить. В этой программе удобный и понятный интерфейс. Что еще я заметил и хочу отметить, что при установке драйверов и их обновлении, Система работает стабильно, никаких нет сбоев. А по сравнению с другими программами, которые я только не перепробовал. После чего там начинаются какие-то проблемы, компьютер начинает работать некорректно и все в этом роде. Поэтому в этой программе Drive Booster я этого не замечал. Советую вам скачать, установить и пользоваться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.